Стекольная промышленность, разговор нет, я из Саратова, тех стеклов, все в жопе. Легкая промышленность отсутствует, все, все китайские товары. Пищевая промышленность, мы знаем, какая есть, ничего, нельзя, все на пальмовом масле, можно просто сдохнуть, дети травятся, микробиологическая промышленность, относится ли к этому спутник 5, но очень странный спутник 5, неизвестно откуда его наделали, когда вся промышленность не работает, да вдруг оказывается, что есть какая-то часть ее, которая может нашлепать спутник 5, я не верю, вот, мукомольно крупиная какая мукомольно-крупяная? место по муке занимает Турция. А знаете почему? Потому что урожай в России огромный. И пшеничную муку Турция делает, да хотя у нее, у Турции нет пшеницы. Вся пшеница из России. Медицинская промышленность, поддельные лекарства российские, которые продаются, или те лекарства, которые стоили копейки, а их сразу Цену на них подняли в десятки, а на некоторые в сотни раз. Полиграфическая промышленность. Полностью все, что работает, привезено с Запада. Ничего своего нет. Атомные отрасли, чистый бизнес Кириенко и еще определенных товарищей. Урановые рудники закрыли, передали Китаю. То есть России не нужны. Урановые рудники передали Китаю. Все, что связано с ураном, курирует одна семья. И в России, и в Казахстане. Это одни и те же люди. Представляете, какие многостаночники. Золото, газ, нефть, алмазы. Все расхищается. Каждый день мы видим какие-нибудь самолеты, вываливается из них золото над Якутском и так далее. Все везут, тащут. А что получают такие регионы, как Якутия? Дальний Восток, что получают полярии там где это все добывается, ничего получают только налоги новые и рабский труд ну банки, мне их не жалко, этих банкиров Путин забрал практически все банки как мы и спрогнозировали да, обокрал воров и жуликов еще раз, и вот вся картина Путинщины на сегодняшний день когда на глазах порядочных людей но таких тихих порядочных людей, жулики и воры ведут страшную борьбу между собой, одни поглощают других, и при этом и те и другие грабят Россию и грабят народ России. То есть совершенно чудовищная ситуация происходит. Да, вот поддержали юань, кстати, и Дерипаска, который у сейчас Зачмарили, заявил, что надо поддержать юань тоже. Да. Ну, ему сказали, ну-ка, быстро там, ты что там разговаривал? Все, все, все, поддержим юань. Поддержкой юаня потеряли миллиарды долларов. Это афера Центробанка и это национальное предательство.